Персианский житель сегодня заболел. У него поднялась температура до 52 градусов. Самой очень высокой отметки. А это уже Это воспаление плюс лихорадка. Воспаление плюс лихорадка получится ваш лихорадка. У него поднялась температура до 52, и мне нужно его будет сегодня лечить. Он покраснел до этой температуры хуже. Он покраснел еще хуже, и его отвезли в настоящую больницу лечить ацетонами. Принесли ему три укола целых в попу. Ацетон налили на уколчик и так калили в три укола в попу ацетоном. Мальчик этому очень намного хорошо стало, но это еще не все. Упала она до 42, а было до 52. Доктора его вылечили, но не до конца вылечили. И до конца еще, его, еще один угольчик в спину. Это неприятно всем, но придется поставить плодоножный сок, плодоножневый укол. Налили туда сока плодоножникового и, коли, и коль в спину заколило. И он сам вылечился на 36 градусов.